Писать так хочется, прекрасное, но нету в мире гармонии. Бывает так, выходит слово брани, как трудно писать о том, чего в мире нет, а нету мира и покоя, и дружбы нет, и веры нет. Как хочется укрыться черным пледом, как будто ты не невидим и пройтись по миру. Кому-то в руки ум вложить, Кого-то обогреть, Так хочется вершить В гармонии и в мире